Телевизор сам расставит найденные каналы по порядку. Сначала цифровые, потом аналоговые. На старых телевизорах с новыми цифровыми приставками тоже можно смотреть и местные, и федеральные каналы. Существует два способа. Первый. Оставляем старую антенну, подключенной к телевизору. Затем подключаем приставку к телевизору через кабели типа «тюльпан» или HDMI. Подключаем к приставке новую антенну, направленную в сторону ближайшей телебашни. Для просмотра местных и федеральных каналов нужно будет просто переключаться между источниками сигнала, то есть между антенной и приставкой. И второй способ. Подключите всеволновую антенну к приставке. Подключите цифровую приставку к телевизору через кабели типа «тюльпан» или HDMI. Соедините приставку с антенной телевизора.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 нам остается только пожелать вам приятного просмотра любимых телепрограмм в современном, высококачественном формате цифрового телевидения.